Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей, и я собираюсь рассказать вам о способе заработка, благодаря которому я зарабатываю более 10 тысяч рублей в день, уделяя работе всего по 5 минут времени ежедневно. Сейчас вы видите мой баланс на карте Сбербанка. Это 1 миллион 643 218 рублей. Все эти деньги я заработал в течение 6 месяцев. Как я уже сказал, уделяя работе не более 5 минут в день. Далее. Это мой э, аккаунт WebMoney. И на, на рублевом кошельке у меня сейчас 62 893 рубля. Эти деньги я заработал все по той же схеме за последние 5 дней. Давайте посмотрим историю транзакций. Вот, выдала историю за неделю. С 13 и по 19 сентября. 19 числа, то есть сегодня, мне поступило 13 669 рублей. Вчера поступило 15 855 рублей. 17 числа почти 11 000 рублей. 16 12 000. 15 10 000. 14 11 000. И тут же я вывел 78 500 рублей на карту. Это заработок за предыдущую неделю. Дальше 13 числа на кошелек поступило 14 830 рублей, ну и так далее. Я показал вам все это, чтобы доказать, что я не пытаюсь парить вам какую-то нерабочую туфту, а предлагаю вам реально работающую схему, которая приносит хорошие деньги. И что я лично сам проверил ее эффективность. Как видите, я зарабатываю, зарабатываю неплохо и я абсолютно честен с вами. Поэтому, если у вас есть желание, так же как я, начать зарабатывать от 10 тысяч рублей в день, при этом уделяя на работу всего 5 минут ежедневно, тогда жмите на кнопку ниже, приобретайте материал, который я для вас подготовил и начинайте действовать. Желаю вам успехов!